Сергеевич от канала Алиса Азия и мы хотим показать большое количество разных смарт-часов, разных моделей и разных возможностей любые смарт-часы под любые цели, с любым функционалом, любым стилем очень высокое качество возможность подключения, возможность звонков, возможность посмотреть сколько это прошел за день пульсометр и прочая информация доступна на них в числе есть как под классический Apple Watch также новые модели, которые похожие на Samsung Gear и подобные ему. Все часы оснащены тачспином. Очень часто можно на них фотографировать и все их защиту от влаги и от воды. Я бы честно себе взял такие, я скоро это сделаю. И я нашелся еще одни новые часы. Это бумажные часы. Это тут кнопочка у них. Они отображают время и дату и работают в течение двух лет от одного заряда. Вы можете выбрать на них абсолютно любой принц, давать своим друзьям, близким. либо заявить о своем стиле. Они эти обзор на в которой можно. Можно сделать любую печать, любой принт. Все, крепление, круги полностью на магнитах. И вот так вот застегиваем магнитную петельку. Все. Получаем. Это не самые яркие... Ну, все четко видно. Ну, в глубокой темноте вы не заблудитесь. Э, часы увидите. Теперь можете распечатать что угодно и носить это на своей любимой руке, видеть часов. С вами был Сергеевич, канал Алис Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.